Здарова всем! Соскучились по мне? Большое спасибо Санычу, что помогает мне в создании видео, пока идет работа над вторым сезоном закрытого сервера. Итак, зачем я вас собрал тут? Возможно, вы могли заметить вот эту интересную превьюху. Ой, стоп, это не то. Возможно, вы могли заметить данную работу в мастерской Steam. Если уходить в терминологию, лайдер — это технология получения и обработки информации об удаленных объектах с помощью активных оптических систем, использующих явление, поглощения и рассеяния света в оптически прозрачных средах. Отличная вырезка из Википедии. Но как это связано с Адоном? Напрямую, отвечу я. Задача данного режима – заходить на любую карту и сканировать. В распоряжении у нас есть почти любая карта и сканер. Особенность в том, что даже самая знакомая вам карта будет казаться чем-то необычным. Почему? Во-первых, это сама система Лайдер. С ней вы ощущаете мир по-новому. На самом деле, это вообще очень странно, очень круто и не похоже на Гаррис. Это странно, просто это очень странно. Во-вторых, почти любая карта с этим режимом отзеркаливается. Ага, я понял. Это режим зеркалят карты, я понял. Это вау. Я зашел на максимально, типа, карту, которую я бы точно не запутался. Это геймконстракт. И вы вот эти что? Она отзеркалена. Я получил достаточно интересный и человый вайп, пока играл в этот режим. Мне это напомнило те чувства, которые я испытал при игре в Джорной или Абзу. В один момент при очередном сканировании вы найдете кое-что необычное. 5, сука, и панет Нормально. Вы ч ⁇ Рофлите? КОШМАР! Зачем это... Ты... Теперь, когда вы осознали, что вокруг вас только тьма и что-то неизвестное, на вас накатывает чувство паники. Ведь кто-то рядом. И как это называется? Че за... Че за пошел? Эй! прикалывайтесь я только хотел сказать какой человый режим на расслабончики играешь самое жуткое то даже если вы заходили в одиночную игру в табе кто-то будет это что такое это нормально какая-то херня сейчас со мной и что это такое так я не, ну, я не могу зайти, это прикол, я в одиночке. Дальнейшее изучение карт будет наполнено жутью. Будто за каждым углом кто-то стоит и смотрит на вас. Чаще всего это лишь паранойя. Но иногда... Но это не все. Когда вы в первый раз встречаете нечто, перед вами открывается консоль. Если нажать сочетание клавиш Ctrl-C, то тьма рассеется. Возможно это баг, а возможно какая-то фича. Какой вывод можно сделать? Режим имеет большие перспективы. Хотелось бы увидеть его дальнейшее развитие. Хоть автор и пишет, что это только эксперимент, я убежден, что этот эксперимент определенно удачный. Мы должны поддержать автора и, кто как может, кто добрым словом, а кто и монеткой. Главное, мы должны донести мысль, что этот режим имеет огромные перспективы и должен получить развитие. Согласитесь, было бы круто, если бы мы получили что-то вроде Just Arnauts, обзор на который вы можете посмотреть по подсказке. Если кратко, то можно было реализовать способ найти что-то, чтобы закончила игру например сделать так, чтобы то нечто ходило за вами и давило психологически пока вы ищете выход с карты. в любом случае будем ждать комментарий от разработчиков. но остается одно но наличие страшных звуков папки с модом. Это все дает повод думать, что это лишь малая демка, которая в дальнейшем вырастет в нечто большее. А если вам понравилось это видео, рекомендую глянуть ролик, где мы разбирали феномен гемота РГ. Или посмотрите, что он подобрал на аэросеть. Надеюсь, что увидимся.